На улице дождь, а у меня френч. Маникюр я уже сделала, поэтому готовлю ноготочки к покрытию. Покрывать буду камуфлирующий цветной базой голубого цвета. Обезжириваю ноготки, на кончик наношу бескислотный праймер. И перед тем, как наносить цветную камуфлирующую базу, я всегда тоненько делаю подложку каучуковой базой. Думаю, поэтому у меня Покрытие с камуфлирующей базой никогда не скалывается. К тому же подложку можно нанести сразу на 5 ногтей. После полимеризации наношу с выравниванием камуфлирующую базу. Она у меня нежного голубого цвета. На самом деле я это делала по ноготку. В конвейерной техники сначала на одной руке потом на другой если вы хотите выровнять сразу на нескольких ногтях нужно быть осторожным и уверенным что у вас материал не затечет пока вы будете делать выравнивание архитектуру на следующих ногтях одной и той же руки многие при легких затеках используют апельсиновую палочку я же предпочитаю кисточку и наверное в каждом видео вы уже видели что если вдруг я где-то ошиблась или материал у меня чуть-чуть где-то затек. Я вытираю и корректирую это место кисточкой. Кисточку смачиваю в обезжиривателе через салфетку и вытираю, чтобы она не была слишком влажная, иначе материал наоборот будет растворяться и затекать еще сильнее. Кстати, если вы досмотрели это видео до данного момента и не подписаны до сих пор на меня, вы совершаете большой-большой грех. Немедленно подпишитесь, поскольку я делюсь искренне и открыто с вами своими знаниями и навыками. И думаю, подписка – это отличная отплата за мой труд. Аэрографию наносят на заматированные ногти. Обычно я матирую матовым финишем, сатиновым, легким, жиденьким, который легко разравнивается. Но в этот раз я решила использовать баф. Он очень мягкий и нежный, он для пилочного маникюра. И поэтому прекрасно справился с ролью и не оставил никаких царапин. Постановку трафарета и френч на мизинце не буду комментировать, потому что потому что вы узнаете в конце видео, что будет с этим мизинцем. А вот на безымянном пальчике я сделаю несколько художественный момент. Положила трафарет бабочки и сверху трафарет френча. Задуваю по границе и, конечно же, обрисую бабочку по контуру. Я часто для такого дизайна использую бабочку, перышко, снежинку. Одним словом, маленькую эффектную деталь дизайна. Многие переживают, что при накладывании трафарета френч, он опирается на боковые валики и переживают, что не будут прокрашиваться усики френча. На самом деле, если вы будете держать аэрограф сверху перпендикулярно по отношению к поверхности, прекрасно будут прорисованы четкие усы. Главное, не наносите краску под трафарет. Я сделала легкий воздушный дизайн. Мой френч не полностью нанесен на свободный край. И это была моя цель. И, кстати, мизинец. Я его стерла, поскольку нанесла плотно краску, а по ходу действия дизайна я передумала и решила сделать его легким, воздушным, только по границе. Решила добавить на средний ноготок тоже бабочку, но уже в другом формате. Такой френч не требует какого-то определенного закрепления. Тут достаточно одного слоя финиша. Конечно, если хотите, можете нанести бескислотный праймер на свободный край. Но там нет краски, поэтому нет необходимости волноваться. О надежном закреплении градиента и френча уже сказано тысячи миллион раз. И мной, и другими спикерами, и какими-то блогерами. Если это интересно и рассказать, как это делаю я, пожалуйста, напишите в комментариях. И я с... сниму подробное видео и покажу, как я закрепляю градиенты френч. Но данный френч не требует в определенном закреплении, повторюсь, поэтому я нанесла один слой финиша. И еще частый вопрос, который задают: а как убрать краску с кожи? Все очень просто. Обезжиривателем. В конце процедуры, когда вы уже перекрыли дизайн, спокойно обезжириваете ноготь, обезжириваете кожу вокруг, и краска прекрасно убирается. Она также растворяется в воде, ее можно убрать во время мытья рук. Если в каких-то местах я случайно задела краску на коже топом, кисточкой и не заметила этого, и она заполимеризовалась, я могу слегка подтереть пилочкой, бафом, может быть фрезой, чем вам удобно. Это тоже легко убрать. А на другой руке я сделала обратный френч.